Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Радагаст, и сегодня давайте вместе задумаемся над тем, что так вот получается, что некоторые персонажи, не только игр, но и всяких там книг, фильмов, некоторые нам нравятся, а некоторые нет. Каких-то из них мы понимаем и считаем чуть ли не образцом для подражания, а другие проходят как-то ну, настолько незаметно и мимо, что потом не вспомнить, что там такое что-то такое было. И даже есть персонажи, с которыми мы сильно не соглашаемся, считаем, что там ужас, ужас, ужас, радуемся их гибели, если до нее доходит, и все-таки замечаем их, все-таки не обходим стороной и легко вспоминаем. И, конечно, так как мы с вами ролевики, а не какие-нибудь там киноманы или книгачей, то поэтому, кроме досужих обсуждений, постараюсь также задать некоторое направление, как именно надо действовать, когда вы создаете своих персонажей. Большей частью, думаю, получится дать полезные советы для игроков, которые создают как бы своего одного вот и любимого персонажа, с которым потом играют дальше подольше. Но и ведущим, которые хотят, чтобы их мастерские персонажи тоже были запоминающимися, тоже наверняка будет что э, почерпнуть. Просто для игроков это как бы ставка больше, да, что если мы создадим персонажа, который будет ну, картонненьким, то и э, играть им будет не так уж весело. Это будет почти полная отсебятина, то есть то и этого канала знают, что я иногда там даю ссылки на научную литературу, книги по геймдизайну, статьи и все такое, но вот сегодня нет, на, сегодня на, на этот раз будет просто личный опыт. Кое-где немножко косвенно находятся ему подтверждения, но как бы в данный момент за мной э, не стоит э, э, никакое, ни, э, никакой труд по геймдизайну и никакой большой ученый. Вот. Так что, возможно, как бы так получится, что я что-то упущу э, из виду, наверняка упущу. И если у вас тоже сложились какие-то свои подходы к этому делу, то делитесь в комментах, как бы как раз выходные на носу будет возможность обсудить. Значит, навела меня на эту тему еще э, одна дискуссия, еще одна в интернетах на вечную тему хороших персонажей. И, э, конечно, как сейчас водится, этот спор очень быстро ушел в область хороших женских персонажей, потому что сейчас как бы именно они стали популярнее в том смысле, что э, почти каждый фильм там проходит как бы проверку на количество, разнообразие, но печально то, что на данный момент количество еще не выросло в качество. С количеством уже проблем нет, даже есть мнение, что уже как бы пора маятнику в другую сторону качаться, но с разнообразием есть и с качеством тоже. И иногда потом уже, когда там фильм уже вышел на экраны и, или успел провалиться или наткнулся на водопад обсуждений и осуждений, во всяких интервью нам потом начинают рассказывать, что вот, мол, да, у нас там вот не хватило возможности, или там в последний момент захотели добавить любовную линию какому-то персонажу, жалко было его бабулёмом оставлять, но вот не до конца успели продумать, надо было сразу снимать. В итоге как бы получается, что интервью отдельно, а мухи отдельно, и на тех, кто пошел на фильм, вываливается персонаж картонный, как вот этот вот мастерский экран из заставки, и, э, ну да, как бы за 5 минут, потому что больше не поместилось у них, за 5 минут там акробатики они считают, что мы должны как-то проникнуться какими-то чувствами к этому персонажу. После чего этот персонаж, конечно же, трагически гибнет. Потому что что с ним еще делать? Они просто не знают уже, что с ним дальше делать, иначе его дальше надо вписывать в нескольких еще местах. А так хотя бы вот э, дешевенькая такая мотивация для оставшихся в живых. Но это все не работает, ну, никак, потому что мотивация вымышленных персонажей нужна только тогда, когда мы ее разделяем, когда нам тоже хочется отомстить, победить, достичь, или просто хочется, чтобы вот-вот у Бэтмена все как бы сложилось и получилось, а вон он того чувака, который там заигрался с помадой, не получилось, но это уже другой вопрос. А здесь одним из персонажей в этом обсуждении, на которого нападали в рамках именно этого спора, стала Майкл Берном из Нового Звездного Пути. И с ней как бы забавная же ситуация, по сути. То есть, это же не какая-нибудь там вот Фрингилья Виго из э, Ведьмака, и не Анна Болейн, это дурацкая 2021 года выпуска, которые как бы просто, ну, но ну, они не соответствуют типажу, они не понимают, что там играть, и в итоге э, играют они пусто и бессмысленно, выходит какая-то э, какая странная кренжовая дичь. Здесь... У этой берном у нее игра как бы вполне нормальная. Ничего сказать плохого нельзя. И Квента персонажа чисто вот такая стартрековская. С пятью этажами встраивания в сеттинг, которые нам потихонечку в час по чайной ложке раскрываются. Но вот-вот почему-то вот, -вот, почему вот как-то ну, не выходит каменный цветок, не получается. Персонажа, с которым мы можем вместе терпеть, мучиться, превозмогать, достигать, радоваться успехом, огорчаться от провалов, ну или хотя бы наоборот. Получился какой-то дерганный, непоследовательный персонаж, без цели в жизни, без норм каких-то. И э, кто-то скажет, что для сюжета это хорошо, когда все так неожиданно, свежо и внезапно. Для сюжета, может, и хорошо, но для персонажа плохо. Получилась какая-то психованная тетка, которая все дозволено, которая то там рыдает полэпизода, то бросается на всех. Ну ее нафиг, зачем вы ее в мой звездный путь пустили? Так было без нее все хорошо и тихо. И забавно здесь что? Что до этого, кто не знает, франшиза «Звездного пути», она состоит из целых таких фрагментов, в каждом из которых там сотни эпизодов, каких-то дополнительных книг, несколько фильмов про путешествия и злоключения команды одного из капитанов. И вот эти вот фрагменты, они соединены довольно слабо, ну там прописано плюс-минус, но отдельно как бы вот есть куча эпизодов про капитана Кирка, отдельно про Пикара, отдельно про Пайка и так далее. Так вот, до этого там был Voyager, где капитаном была Катерина Джейнвей. Тоже, как бы, такая очень своеобразная личность со своим подходом к капитанству. И я совершенно ее не фанат, это, пожалуй, наименее такой уважаемый мною капитан Стартрека. А Trek, Стартрек, напомню, я видел весь, без исключений, даже мультипликационную часть, которую там отменили на полусловие, такая она <coughs> хорошая была, и про которую очень многие даже ярые фанаты стараются забыть. Мем с фейспалмом Кирка оттуда. Больше э, никто ничего не помнит или пытается делать вид, что не помнит. Ну и как бы вот у этой Дженуэй, у нее есть такой особый стиль руководства, который мне совершенно не близок. В жизни я поступаю кардинально иначе и всегда, ну, не, скажем так, не всегда положительно отношусь к сторонникам ее подхода, даже и вот в реальной жизни». Но это все относится к моему отношению к сложившемуся персонажу. То есть, если бы это был живой человек, я бы по тем же пунктам как бы имел что-то предъявить. И завершая наше долгое вступление, вот об этом очень полезно бывает задуматься. Почему один персонаж не нравится фанатам, потому что пазл не собрался воедино и получился какой-то комок нестыковок, а другой не нравится, потому что вот это единый образ, с которым они не согласны. И как бы попробуйте первого из франшизы удалить, такое бывает, как бы, когда что совсем не получается, иногда из франшизы канонически убирают куски, и как бы никто и глазом не моргнет. И попробуйте второго. Я как бы не уважаю Джейнвей как капитана, но она очень важный кусок лора, флафа, как хотите это называйте, и... Это важно, что и так тоже можно быть капитаном, и вот так вот тоже можно руководить огромным летающим межпланетным кораблем. И выдрать, и, и ну, как бы, звездный путь без Джейнвей будет совсем не таким. Поэтому удалять ее нельзя. Все, вступление закончено, 5 обещанных шагов, пять компонентов, которые помогут вам создавать персонажей, которые не будут распадаться на ворах нестыковок, будут возвышаться нерушимой глыбой над пустыней, нет, на, на, над равниной посредственности. Шаг номер один. Это концепция, идея, какие-то зачатки того, что когда-то станет персонажем, а сейчас должно заложить фундамент. И, с одной стороны, как-то глупо и даже в чем-то стыдно так вот сидеть и рассуждать, что чтобы получился персонаж хороший, надо его с чего-то начинать. Но ну действительно ведь так, да. Ну, без фундамента всего остального строения тоже не будет. Все равно э, все рано или поздно рассыпется, рас развалится, скособочится. И снова надо будет начинать сначала. Концепции у персонажа могут быть самые разные, могут быть э, чисто совершенно игромеханические, там двор колдун вор или там эльф-друид с дикой формой крокодила. Э, они могут быть визуальными. Там, вот, высокий одноногий пират с попугаем на плече. Или там, двор с блестящей лысиной, шрамом на мозолистом носу и розовым поясом из кожи драконенка. Если это описание, то подходите к нему, так как вообще к описаниям надо э, подходить. По-моему, у нас уже даже выпуск про это был. Потыкайте в него с разных сторон, удостоверьтесь, что это можно использовать именно вот как описание. Скажем, тот же эльф-друид, это не описание, это класс и раса, в общем-то, довольно типичные тоже. Какого он роста, этот ваш эльф-друид? Как вы его будете описывать? На кого он похож? На вождя индейцев, такого полуголова в тюрбане с роучем? Или на обдолбанного хиппи с немытыми потлами до, до колен? Или, может, на чернокожую э, голую дриаду? Или на Биорна из Хоббита? Или на Радагаста оттуда же? На Панорамикса? Или на Безумного Холостера? Тут четких границ нет, и эльф-друид может быть и невыразительная комбинация расы и класса, но какой-нибудь там Трикрин-друид или Неоги-друид весьма. Почему? Просто потому, что Трикрины и Неоги это красочные расы, впис... экзотические расы, вписанные каждая в свой сеттинг и неотъемлемые от них. И потому что из-за своей эндемичности вполне возможно, что именно такая комбинация еще нигде никогда вообще не всплывала. Или во всяком случае не всплывала у вас за игровым столом. На пике популярности второй версии продвинутых подземелья и драконов там так получалось чаще. Потому что сам отход от фиксированных классов, которых в первой версии не продвинутых было раз-два и обчелся, к комбинаторному подходу, который тогда еще был ограничен, но уже не так жестко. Этот отход сам по себе был нов. И в новых книгах тогда так и писали, что хотите, мол, играть паладином-полуросликом. Ну вот настоящим паладином нельзя. Это человеческие загоны и там в походы за святыми гралями ходить, э, за дам сердца копьями друг друга из седла выбивать. Ну как бы Джауст очень быстро станет клоунадой, если к нему допускать там и гномов, и великанов, и э, э, астральных дредноудов. Но можно шерифом. И не слово Шир, а э, обычным таким сельским детективом, который все про всех знает, всех насквозь видит и держит всех в ежевых рукавицах эдакий такой миниатюрный крутой Уокерс, но с большой долей Анискина и мис Марпу. И если он еще и мемуары, скажем, пишет параллельно, то вообще получится удачный постмодернистский экивок и отсылка сразу и на Бильбу Беггинса, и на Джессику Флетчер. Понимаете, как бы, то есть уже само то, что можно такую комбинацию сделать и оформить персонажем, нас сразу наводит на какие-то концепции. То есть эльф-друид это еще не концепция, это ее зачаток, это личинка концепции. А пишущие мемуары, сельские шериф, полурослик, вполне. На этом этапе постарайтесь заполучить такую вот какую-то общую идею того, что... Что это вообще за человек такой, или что это за нелюдь такая? На что он способен, чем занят, как одет, особые приметы, там, хромой, косой. Увлекаться не надо. Не каждому нужен там шрам на всю морду или отсутствующие части тела. Но все же, все, что может быть испол... использовано в описании: украшения, стиль общения, стиль одежды, что угодно. Есть много и формальных подходов к этому, начиная от заполнения анкет и кончая даже написанием официального некролога. То есть, скажем, вот сто вот лет прошло, помер этот персонаж, что про него скажут, что про него напишут, как вспомнят, чем помянут и за что похвалят. Хороший такой, хороший такой мысленный эксперимент. Шаг второй это позиция. Какая жизненная позиция у персонажа? По какому вопросу? Хотя бы одному. Нам не нужна сразу Квента на 10 страниц. Захотите, потом всегда напишите. Но по одному вопросу дайте персонажу твердое мнение. За Скоятеэлей он или за Орден Пылающей Розы? За свободу слова или за, за подчинение тирану? Котов он любит или собак? Верхом он ездит или в полонки не отсиживается. Утром рано встает и ведет детей в школу или допоздна засиживается на работе. А взятку он там возьмет или по блату поможет. Linux или Windows, велосипед или джип, Пепси-Кола, или это как ее, шмурняк этот поганый, с кокаином. Левые или правые красные белые, виски, коньяк, атеизм, фанатизм. Возьмите что-нибудь одно. Можно случайно, если совсем вот ничего в голову не лезет. И сделайте именно это твердой жизненной позицией этого персонажа. Возможно, потом что-то еще появится. Но неважно, хотя бы что-нибудь одно возьмите и сделайте это четкой твердой жизненной позицией. Если пазл еще от этого не начал складываться воедино, нужен еще небольшой толчок, в рамках того же второго шага еще хорошо описать стороны персонажа. Тоже как бы много не надо, возьмите одну сильную сторону, одну слабую. Возможно, ваш эльф-друид сторонник устойчивого развития и повсеместной замены сельского хозяйства на пермакультурный подход. Возможно, он производит хорошее первое впечатление, у него постоянно спрашивают, как куда пройти, и не просят. Но от спиртного он слишком быстро пьянеет. Да, как бы у нас есть вот, как бы, есть четкая позиция, есть сильная сторона, есть слабая сторона. И это будет совсем не тот эльф-друид, который там, э, значит, нам нужна позиция, да, ну, э, не знаю, питается только по строго веганской схеме. И может дословно запоминать и цитировать целые пассажи текста, сильная сторона, но совсем не разбирается в цветовых соответствиях, поэтому вечно одет разномастно и броско, слабая сторона. И то, и то эльф-друид, вопрос в деталях, нюанс, есть нюанс. А ведь к настоящим деталям как бы мы еще даже близко не подступились. Следующий шаг. Это мечта персонажа. Каждому нужна мечта, нужна миссия, нужна какая-то цель в жизни. Чего вообще этот персонаж хочет? К чему тянется? В фильмах, особенно многосерийных, этот момент чаще всего упускают. Потому что некогда объяснять, вот надо, надо ввести персонаж, вводится потому, что он нужен автору, и потому что он волей-неволей должен сыграть в сюжете свою роль. А откуда он взялся такой? Откуда выполз? И что с ним потом будет? Дело второстепенное. Снова возьмем нашего эльфа-друида. Вот зачем он? Не зачем он нам, э, которые его в сюжет там куда-то впихнуть хотим. Или, или чтобы было за кого кубики кидать хотим. Зачем он нужен самому себе? Где он видит себя спустя 5 лет? Как спросили бы его в отделе кадров. А10? Чего, чего он вообще хочет достичь? Независимости родного леса, с подписью и гарантиями короля, возможно. А может его тянет наоборот, походить по свету, повидать как люди живут. Или найти и прочесть легендарный фолиант Иеродруида Архиоптерикса, Или познакомиться с драконом. Или задать вопрос ангелу. Или жениться, завести кота, удвоить популяцию больших пант, Починить меч, построить дольмен, вырастить посох и воспитать наследника. Цели могут быть как крупными и многолетними, так и небольшими со вполне очевидными шажочками к их достижению. Но то, что вы отдельно задумываетесь над мечтой или над миссией персонажа, с одной стороны не даст вам вводить персонажей только для затыкания сюжетных дыр, а с другой стороны не даст скатиться в стандартные и универсальные для всех цели. Это так же, как с трактирщиками. Если вы над этим задумались и озаботились тем, что у вас там есть какая-то парочка типажей в блокнотике, то есть хороший шанс на разнообразие и неплохой шанс на создание в какой-то момент действительно запоминающегося образа. Если же нет, они все будут той самой толстой теткой из школьной столовки, которая заполнилась лично вам когда-то давно и оставила в вашей хрупкой душе глубочайший след. Ну, вот видите, как бы думал, что получится только для игроков, но свернул все равно и к ведущим. В дополнение к мечте в этом же пункте довольно полезно бывает выдумать какой-то вектор, направление, динамику. То есть вот сейчас персонаж у нас вот такой, хочет он быть вот там, но вообще вот движется в данный момент он в ту сторону или в противоположную, или куда-то в бок. Эльф-друид, который вот хочет там построить дольмен, вырастить посох и воспитать наследника, но это как бы чисто так помечтать, если вглядываясь долгим субботним вечером в бегущие по небу облака, а каждый день он, возможно, там с орками сражается, крокодилом в ручье плещется и браконьерские ловушки ликвидирует, возможно, некогда ему. Или этот же друид, но который посох он уже посадил и ждет, пока э, цветочки э, зацветут. Двух наследников он уже забраковал и идет пешком за 7000 верст еще одного вербовать. И по пути читает на забытом всеми языке динозавров книжку про мегалитическое строительство. Если так, то это уже совсем другое дело же. Жизнь штука сложная, случается в ней очень много всего и в данный отдельный взятый ее момент вполне возможно, что противостояние оркам и брагоньерам и собирание шерсти яков это самый правильный ход. Но из этого и складывается логичный всесторонний обдуманный персонаж. Следующий, какой там четвертый шаг, это наоборот проблема или помеха. Если у персонажа есть мечта, то должно быть и что-то, что мешает этой мечты достичь вот сейчас, сразу, сегодня. Это может быть что угодно, недостаток знаний, или бушующая эпидемия, и побочные квесты, лень, зависть, бедность, нищета, возраст, всеуничтожающая орда демонов. Вампиры, шторма, завал на работе, жалобы клиентов, неблагодарный начальник, святая инквизиция, низкая самооценка. Вот действительно, как бы вот что угодно. Но если этого нет, что мы опять-таки часто видим у плохих, негодных персонажей книжек и фильмов, то получается картонно. Как только читателю дают хоть какую-то возможность хоть раз вздохнуть и задуматься, все разваливается. Если вашему эльфу-друиду нужна гарантия независимости родного леса, то в чем проблема? Сел на коня, доскакал до короля, подошел смело, взял за руку, поцеловал перстень, сказал «мой лес», убедил подписать, промокнул чернила, печать у лорда-хранителя или у канцлера поставил, езжай обратно новую миссию получать. В чем проблема? Король плохой, злой и коварный – это одно – Слабый и безвольный властитель, и слово ему ничего не значит, совсем другое, не подпускают к нему злобные бояре, тоже другое, ехать может быть далеко, или монстры везде, или недотерто что-то там с, прошлым, с прошлых веков, когда в этом лесу его прадед охотился, а вы его так шуганули, что он всю жизнь заикался и лучников боялся. Если нет никакого логического основания не воспользоваться самым простым способом достижения своей цели или там, версии какой-то этого простого способа, то пазл не, не сложится воедино и будет ерунда. Так как чаще всего проблемы в недостижении поставленных целей растут извне, не всегда, но так нам всегда, как бы, чисто психологически так легче думать, что проблема не в нас, а где-то там. И так вот, когда персонажей выдумываем, то тоже, как бы, э -э -э, нам так легче всего сказать. То эту деталь уже хорошо бы вообще, как бы, обдумать вместе с ведущим, если вы игрок. Ну, или состыковать с остальными деталями сеттинга, если вы сам мастер. Или же... Можно строить сознательно эти помехи или описывать их хотя бы не как свершившийся факт, а как понимание, как трактовку его каких-то осколков знаний, которые получил персонаж. Возможно, из каких-то не совсем не совсем точных источников. Может быть, король у нас и не злобный вовсе, и не отказывал раньше в той же просьбе, но персонаж так считает и от этого пляшет. Это хороший такой безопасный метод впрыскивания таких вот сеттинговых деталей. Но он не заменяет, я не хочу сказать, что он заменяет полностью общение с мастером. Это вообще как бы хорошее дело сесть, обсудить, спросить что, как, где-то притушить немножко пламя своего энтузиазма, где-то наоборот раздуть. Помогает от очень многих проблем потом. Последний, пятый элемент э, позволяет установить некоторые рычаги, которыми персонаж потом, уже воплотившись, так сказать, будет воздействовать на свое окружение, добиваться своей цели, отстаивать свою позицию, воплощать свои идеалы, устранять помехи. Этот элемент это связи персонажа, это лучший рычаг. Каждая связь, сколько вам их там нужно, одна или десять, я не знаю. Сами себя останавливайте как, как нужно. И как именно описывать, тоже как бы есть миллион методов, каждый хорош в своей области. Просто помните, что это одна из тем, которые опять-таки провисают в, очень часто в плохих, несвязанных, мутных, забывающихся персонажах. Что он там от нас хотел? Почему она нам помогает? Откуда они это знают? Почему в одной партии вместе терпят друг друга вот эти двое, они уже столько лет? Если нет смысла у персонажей двигаться по жизни вместе, то их отношения будут выглядеть неправдоподобно и натянуто. И оттуда и вся остальная пирамидка рассыпется. По возможности избегайте этого. На сегодня все, почти успел в пятницу уложиться, ну будем считать, что до официально начала субботы успел. Хороших веб-персонажей и побольше, как ведущим, так и ведомым, так сказать. Делайте им концепцию с деталями, позицию со сторонами, сильной и слабой, миссию с вектором, куда движется персонаж. Проблему какую-то с интеграцией ее в сеттинг. И связи, как объясняемые рычаги воздействия на происходящее. Делайте, будет вам счастье. Знаете, как еще делать или что-то э, хотите к этому добавить или возразить? Всегда э, давайте пишите комменты. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.